Добрый день, информационная служба канала Артем. Снова в эфире. Хованцев, в футболе пока не на что смотреть, а в биатлоне мужчины борются за подиум. Бывший тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал информацию, что мужская эстафета на третьем этапе в австрийском Хохвельцине будет у телевизионщиков в приоритете. Сегодня вы получите 100 бонусов на карту Магнит, привяжите карту Магнит, подпишитесь на плюс и участвуйте в розыгрыше призов. А с вами была информационная служба канала Артем, всем пока.